Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И у нас очередной выпуск. В этом выпуске мы будем вам рассказывать об острове сан -до доминго или государстве, которое называется Доминиканская Республика. К нам приехали наши друзья, с которыми я вас познакомлю буквально через несколько секунд. А то, что мы будем делать, будет... В этом выпуске и будет что-то прикольное. Будет много яхтинга и будет много классного острова. Погнали! Ну вот от нас и уехали сейчас все службы. Как вы понимаете, снимать у нас их не получилось. Итак, нам суммарно все обошлось в 120 американских долларов, из которых 100 долларов или около того обошлась иммиграция, и 20 обошелся агриконтрол, то есть или карантин остальное все службы которые проверяют лодку которые они зашли, ну зашли чисто формально посмотрели что у нас тут на лодке и вышли, сказали что типа все окей, вот и вот э, эти сервисы они идут бесплатно, ну что Диночка мы ждем друзей, да. это самая большая кровать да, положите эту ракетку, ракеткой мы сегодня будем играть в теннис скажи пожалуйста такой кадр вау как тебе был переход? Не нравится мне. Почему? Пере... вообще говно. Потому что очень много ветра меня укачивало. Особенно Но тебе от... же не от ветра укачивало, от волн. От волн. Погода говно, переход говно. Не нравится мне такое. Так, говно не нравится? Mm -mm. Ужасно. Ну я скажу... Этот ваш яхтинг? Фу, блюэ, Фу блюэ. Блюэ, блюэ в прямом и в переносном смысле. Тошнило тебя, да? Тошнило меня, да. Укачало? Укачало. А говорят, в яхтинге не укачивают. Врут? Да кто говорит такое? Я такое говорю. Блибануть могу на такого. Кто такое говорит вообще? Ты такой, и вымазать. А он такой... Да, да. Не, на самом деле... Переход у нас действительно был очень тяжелый, и последние 50 миль было именно апогеем. Мало того, что дуло сильно, были огромные волны, еще это говно, которое текло постоянно вот, вот, постоянно в лицо, mm -hmm. и волны, которые реально огромные. Но, тем не менее, кровать номер один. Номер два и номер тресс. переходим на испанский язык любимый мой любимый регион мегуста ёпта хаба, хаба. Вот. Не Нет, кровать, когда да. Дима услышал про пару тысяч долларов, он начал их рвать руками. Просто руками разрывать начал. И вот она ладилась. Скажите мне, особенно да. с нулями. Да, нефть, нефть, акции. Да, Какие да. там акции? Вон, Ну, Ты решил это самое, ты решил все деньги заработать, да? Не, Все деньги я... отбить. Не на самом деле хорошо так прекрасно пошли. Да, пошли прекрасно. Давай возьмем вот этот да? куст, вот это два больших куста, и не этот куст. Вот эти грозди, грозди, да, устричные грозди. Итак, что у нас здесь, устрицы? Хоба. Ну хоть и такие маленькие, ну что сделаешь? Это хорошо, что маленькие, это плохо, что для большие. Для стартера. Конечно, для стартера это же замечательно просто. Стартер. Бумбабар, бумбар. Такие молодцы. Лимон или лайм. А что угодно. Вот. А давай лимончик. попробуем. А надо сделать без цитрусов. Ну можно паренько. с соевым соусом, ну, пожалуйста. Но это ну это да, а мне соус, Да, конечно. А можно с табаском, кстати? Ух ты, а можно? лимоном табаском да, свой. Послала, словарный запас? Послал, да. словарный не ты что-то вот эта часть осталась мы идем на пляж? да история Марины очень красивая тут Венеция своя есть мы будем бум смотри как тут деревья соединены с ржавейке ну эстетично Правда, вот это вот подрезано не очень, знаешь? Ну, ну по-моему, посмотри, более чем. Ну, и не очень ровные они, знаешь, такое. А у меня там еще... Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Думал, из бетона Бетон сделано? Нафиг, да, да, да. Эти же захотят и съедят. У нас ночью прошел дождь и залило наш прекрасный ковер. Который у нас он вчера прекрасно высох, супер. А сегодня он опять, блин, мокрый. А сейчас мы будем выходить и идти туда на заправку. Там заправочка. То есть мы отсюда отшвартовываемся, на заправку зашвартовываемся. Потом выходим, делаем... Диспачу это такой типа чекаут, но для внутренних вот. И все, выходит. Какая-то статичная очень картинка. Зато шипит. Папа. Красивая яхта. Ага. Я убрала. Покажи пока. Смотри, он на подрульке может ездить. Вау! Вот это мощь. Но Фокус там такой серьезный у него трюк пытался он исполнить. На выебке? Ну, он хотел, как вот, знаешь, лассо и закинуть, и просто зашвартоваться. Кривой Три попытки, не дали результат. Ну да, так он зашел туда с криком «Что-то там мазафака!» Ну это, наверное, его дружбан работает. И что, все, мы идем, мы чекауты сейчас заходим в Марину, делаем этот диспатчер, ну, к ним в офис. Еще одна швартовка. Сейчас подошли сюда. Стоим вот вдоль такого кругленького понтона. И сейчас должен прийти там какой-то Костгард или кто-то сделать нам диспатчо. И после этого нам нужно сразу уходить. У тебя, когда ты едешь там ну 40-50, еще ну, не работает этот дух. То есть, то есть он весь закрыт. вот, пробки. Ну, вообще ужас просто. Ну что, вот мы оформились, сделали, получили это, диспатчо. Диспачито. И сейчас выходим, но нам нужна левая сторона. А, а по правилам серьезно. расхождения мы же должны расходиться левыми портами. вот. Но тут все иначе, да? Ой, там такой круизер. Видел большой щик. Ага. Какая удобная камера. опять этот мелкий канал спереди Да. жутко узкий но тут главное не сбавлять оборотов знаешь. ты так близко сейчас на этот красный навалишься не аж вообще то полутрастер выключился да? я выключил да это наверное, он мигает да. красный мигает саша делает вид как будто его не укачивает если не я прям кайф получаю я не знаю сколько это продлится но потом мне очень нравится а можно добавить добавить да можно это все серое такое с учетом того что сейчас 12 дня Покинал, Да? а это же эти ребят с нами стояли когда которые... да, да, да, да, да, да. Ну, вот там видели кита я видел такой огромный черный хвост такой поднялся и спустился он долго может водой быть. Ну да, ну у него были вот эти брызги из воды, и потом одна, вторая, и потом я увидел хвост. Или как... Или как... Ну, да, да, но необычно такие, знаешь, что такие он там, если он по поверхности, ничего не боится. Ой. Как тебе погодка? Прекрасно. Очень привычная погодка, нас часто мочит, поэтому никакого дискомфорта они вызывают вроде нисколько. Да я не хочу. Даже дождевик не надо одевать. Все, все же... Не, это не имеет смысла. Да, абсолютно. А вот мыс и за мысом мы будем планировать нашу якорную стоянку. Тут, конечно, свел такой огромный идет на берег, но я надеюсь, у нас все получится. Давай. Заходи, бросай якорь. Все, заходишь, я хорошо. пошел спать. Ух ты. Ух ты! та -дам. Прошу, Панни. Ты бы только одел бы эту? Да, я же свитровку одену. На, одену. А у нас все этот говенный дождик капает. Ну уже просветы какие-то на месте. Просветы есть, так да -да -да. Вот, вот, он. вот он, вот он. Ух ты! А, вон вот вот он, да, вот он, вон он, вон а... он, он. Пошел, пошел, пошел. Хвостик давай. вас огонь вот его вот еще еще хвост где селедка где хвост красиво на закате а как пахнет островом а чувствуете запах это, это у остров так пахнет Так, встали. Огонь. Дошли. Фуэго. Часов 15 часов, да, нормально. Итак, мы стоим в середине черноты. И мне очень нравятся вот такие вот э, места, когда вот так в середине ночи заходишь, а потом, когда рассвет, ты с утра выходишь и смотришь, что ж ты наделал. Подожди, у нас... А, у нас же еще этот. Деклайд горит. Все окей. Это добрая? <связанное> это не мое. Не, не... Не, что, я понимаю, что ты с утра просто такая накатила баночку президента. А <связанное> это две отставила, просто чтобы никто на тебя не подумал. <связанное> да? А вот давайте сегодня. Я еще покрыл, без подвина спрятал. И вот как мы здесь стоим. Смотрите, какой пляж шикарный. И ровненько все. Какой завтрак. Ягоды рыбы. Вот этот человек, который виновен в ягодах рыбы. Ты делал? Скажу честно, нет. Ключница. Ключница. Хотел показать, как здесь, на Доминиканской республике, делается диспачо. То есть это нужно делать чекин чекаут в каждом порту, в каждой жопе, куда вы заходите. И вот, внимание, Пунта-Кана. То есть это то место, где ну, Лухари, в общем, вы поняли, да? Внимание! Посмотрите на то, как он записал, во-первых, на почерк, то есть это как будто ребенок писал, да, то есть такой корявым почерком. А теперь, внимание, у меня в паспорте написано украинский и э, английский язык. Он переписал все буквы на кириллице и потом написал на латинице. Ну и... Все эти страну которую... страну, которую он не мог написать. Такое ощущение, что мальчик просто абсолютно безграмотный. То есть для меня это вообще странно. И в таком месте, где концентрация, именно очаг воспаления яхтенной цивилизации Доминиканской республики. Мы готовы сейчас сниматься с якоря и переходить в Марину. Вы готовы? Да. Шерков. И все Хоба. Побежали, побежали, побежали. Подготовочка идет к швартовке в Марине. веревочки, которые завязаны. Вон булинь на уточку. У нас готовится еще одна веревка, которая будет с другой стороны. канал Марина, Ну, да, туда. Вот такой. Красиво тут Вонючие веревочки у нас уже готовы на носу Марина Ну что Пошвартуемся сегодня? Симана Пая Марина, Симана Пая Марина, Симана Пая Марина. Здесь это гоншоу сайлинглот. Возьми, залей. Какие разницы? Сейчас, А потом. На заправочку встали. Даже ничего не стоит. Но хуже не будет. Нейтраль. Морду откидывай вперед. Смотрите да. за. Давай-давай. И вот просто вот так. В Уриканской Республике розетки идут вообще американские на 110 вольт. Это сейчас я вам покажу. Такие желтенькие. Вот такие американский стандарт розеток у меня есть переходник на голубые розетки голубых розеток у них в стране нету вообще но э, везде эти розетки идут на 110 вольт а здесь они подают могут подать 110 могут подать 220 в зависимости от того какая у вас лодка но тем не менее все равно розетка должна быть желтой мы стоим на дальнем пирсе здесь все тихо тихо симпатично и мы сейчас идем в Лондрии стирать вещи, поскольку наша машинка сломалась, мы опять вынуждены прибегать к услугам прачечных местных. Вот так выглядит прачечная, сейчас мы начнем тут стирку. Короче, вот да такая тут лавандария нас ожидает. С виду невзрачная, стоит 6 баксов за загрузку. Вот такая прекрасная стиральная машинка, тут уже постиралось наше белье правила пользования, но тут есть хитрость, включается она с замыканием сети, то есть нужно физически замкнуть вот эти два провода, копеечек вставлять не надо, все на честном слове, нужно занести потом 6 баксов, то есть замкнул, положил, закрыл, выбрал горячий, теплый, холодный и, ну, если система замкнута, то машина запускается и стирает 35 минут цикла. цикл, потом... Следующий этап, это у нас э, горячая сушка. Выглядит вот так. Я так понимаю, что наверное, входит в 6 баксов. Тут есть хитрость. Включается вот так. На эту кнопочку нужно нажать, дверцу закрыть. И тогда все заработает. Ну и нужно прийти и открыть ее дверцу через 20-25 минут. Потому что сама она не остановится. Я в первый раз с такой системой сталкиваюсь, но нет, еще не сухое. Но я как раз сейчас вторую часть докину. 25 минут не хватило. Будем стирать, сушить дальше. Короче, сейчас мы будем запускать цикл номер два с прибавлением еще на 20 минут. Я надеюсь, наверное, на побольше все-таки. Так, я все закрыла. Нажимаем волшебную кнопку. Так, и потом куш-туста. Нет? Итак, раз мы э, пришли в Марину, в которой есть вау-вау-вау, очень прикольное развлечение. Купаться да? идем? идем да. Мы Полно идем, купаться. Уже, ну, холодно. <сORP> <сORP> Харибы. Люди, чтобы вы знали, да, сейчас холодно. Да-да-да, мороз. Для тех, кто не знает, какая температура э, в данное время, а сейчас на сколько месяц? Март. Март, вот, а мар... март, конечно же, тепло уже. Вот, мы сейчас идем купаться, у нас уже закат. Так вот, здесь в Марине есть офигенная инфраструктура для развлечений. И вот, почему бы ей не воспользоваться, если она все равно входит в стоимость? Здесь есть... хочешь Прачечная, по... прачечная да, да. Мы Дина уже покажет. Вертолета нет покататься? Нет, нет. нет вертолета нет. Вот что за говно Марина... Ну что, купаться? С удовольствием. Почему бы и нет? А в экплезир. Нет, подождите, это однозначно нужно ехать это на лифте. Ну это же бассейн, бассейн, нужно на лифте ехать. И ехать не вниз, а вверх. Ну тут про ламинатик? Я, сейчас... Я так понял, что а это на вы... второй, да? Туда. Да, на Я не пойду пешком в бассейн. Так закрывай. А, какой ресторанчик. Надо будет сюда наведаться, дать ему шанс. О, еще есть виды шикарные. Мммм. Да, это поедет. Очень даже хорошо ха <смех> Гедонизма! Выглядит очень неплохо, надо сказать. обратите внимание, ковид. Очень похоже на Малайзию. А нравится, очень, клево очень клево вообще, мне Пал. такое Пал. очень Он нравится. Да, я не взял, я на свой. будет. Охлаждаются! Так. Ты выглядишь как этот мейноверборд. <смех> <смех> <смех> ну ну Что это? Ну, Пальма. У меня, у меня такой прикольный куст. Мы в Израиле последний раз так видели. Ух увидели. ты. Ну еще много. Это где? пластмассовый куст? Да, они как пластмассовые, вообще жесткие, все жесткие. Блин, классные. Черт. Может, одну срезать? Бежим, нет времени объяснять. считаю, что вот этот коктейльный столик Прекрасный нас борт. не просто ждет, а он требует, чтобы мы сюда подошли. Когда здесь зажгли свет, стало вообще красиво. Oh, yeah. Без света тоже было красиво. А стало лучше. А было Это, тоже. Вот так надо сделать. Надо не лениться. <laughs> не спать, не спать, косить, косить. О, ес. Вау. Ой, gracias, маша, да. we'll gracias, <laughs> Новый день, Спасибо. к Спасибо. выходу. Мы сейчас идем в Слава богу. Слава или как-то так. Это тоже на севере богу. республики. богу. у нас занимается сбором лодки, подготовкой. Слава Ребята пошли делать чекаут в Марине. Напоминаю, что на Доминиканской республике это сраный гемор, потому что нужно делать это все каждый раз, когда вы приходите и уходите из каждой точки. Такой совок сраный. Надеюсь, мы скоро перейдем на Ямайку, и этого больше видеть не будем. Но пока получаем удовольствие от того, что есть на данный момент. И вот у нас почти все готово к отходу. Ну что, сделали check -out? Да, у меня все получилось. Хотя ничего не понял, но у меня все получилось. А те бы ничего и понятного не говорили. Ну, в общем-то, да. <с Было очень мало, что понятного. Они что-то сами сделали, да? Какие его туда внутрь на стол? Смотри, а сейчас вот этот снимаю. Контролируй мне... Окей, спасибо большое. Контролируй мне вот этот столбик с мотором. Mm -hmm. Да, вот особенно. Не-не, не на, выходим просто. Так что мало весело. Руками я сходил. Uh -huh. здесь тоже еще аккуратно. Я здесь прохожу нормально. И потом... Э, вот yeah. возле того столба. Возле того сейчас в контрольный. Аккуратно, Сереж, тут угол. А теперь тут смотри. Да. И тут сейчас сюда беги, беги. Нормально. Нос теперь контролируйте друге. Может чуть-чуть назад. Не, не надо. Так, thank you very much. Ага. Тогда че чуть... Ты можешь встать на тот уровень. Четненько. Мы выходить можем на... Сейчас распедали в Сергея Шимпанского. он вчера ее да. А, да-да? Да-да. Давай, Вова. Руля, руля и педаля. Да, да, -да, -да, -да. да? задача, короче, тогда десятку пусть дальше. мастер я поднесу. Чуть длиннее возьми. Тебе нельзя под... близко подходить к острову, то есть ты посрединке где-то идешь, вояки вояки не знаю мы ничего не делаем просто идем себе идем эти чуваки у нас э, проверили вот этот бумажку диспатчо которую мы выходили и оформляли причем просто есть она есть покажите я им с лодки на лодку показал они просто посмотрели какая-то бумажка исписанная и все и уехали дальше геморрой один здесь на этой доминиканской республике и все скидываем просто скидывай полностью Снимай, ребятки. еще снимать Да, отлично, там все идет Тачка фигачит Фигачим 9,5 узлов Огонь Девяточка, не 3,5 Чуть-чуть отличается, Мы да? Мы ехали 3,5 под мотором Только поставили паруса И вот мне, пожалуйста, 9 это а, просто между... парусная лодка. А между прочим, помимо предыдущего пари, у нас есть еще другое пари. В тот момент, когда мы разменяем десяточку, Сергей доставает шампанское. Это правда. Я, им... я пообещал, кто десятку выдавит с меня шампунь. А шампунь я очень люблю. Отлично. <смех> вот мы нашли сейчас себе такое место, вот там есть бухточка. Может получится там стать. И ребята говорят, что где-то здесь есть кит. Во всяком случае, был и плевался. Вот наша задача попасть вот туда. Здесь, конечно, вот то, что вот это вот все болтает из стороны в сторону. Прямо не уверен до самого конца. Даже сейчас не уверен, что мы сможем зайти вот в эту бухту. Потому что посмотрите, какой свел. Этот swell идет вот туда. Но есть шанс, что он проходит мимо. А если мы залезем вот так вот, то, может быть, у нас получится там встать. Я очень надеюсь. Но сейчас не хотелось бы так в ночь идти куда-то. Не удался, потому что у нас слишком большие волны. И это было не очевидно. Я думал, что-таки что получится. Ну и с ним. Ну что, у нас вот очередной день подходит к концу. Э -э, входим в ночь. Смена вахты. Навал валим боком. У нас сейчас скорость 7 узлов. Мы на ночь поставили по первому рифу, просто чтобы не ехать там, йо-хо-хо, -хо, а хоть какой-то там баланс был между здравым смыслом и скоростью. Тут бессмертные откачки люди готовят еду. Скоро возьму спустя, надеюсь. Живой? Да, да, у меня. Удобная есть подушка. подушка? Тачка валит. валит. валит. Причем под парусами ждешь ровно. вот Под борусами шикарно. Вообще, ну. практически как нет. Просто упереться и все. Да. У тебя есть угол, тебе надо выбрать этот угол, и как бы очень комфортно. Согласен. Вот человек выбрал угол. Угол. Комфортный okay. Okay, угол. Окей, okay, угол. Окей, okay, угол. Okay, угол.